Useful phrases, uh, when which you can use, uh, given your opinion. As for me, что для меня лично я считаю. I think, я думаю, я считаю На мой взгляд На мой взгляд In my opinion It's not a good behavior На мой взгляд это плохое поведение Honestly saying Honestly saying Честно говоря, honestly saying, I didn't like this film. Uh, честно говоря, мне не понравился этот фильм. Friendly speaking. Откровенно говоря, откровенно говоря, friendly speaking, it was Awful. Откровенно говоря, это было ужасно. The way I see it, uh, как мне кажется, the way I see it, uh, there is nothing bad in it. Как мне кажется, нет ничего плохого в этом. As far as I know, насколько я знаю, as, far as I know, scientists open a new law in this branch. Wow, I didn't expect I would say it in English. Now I should translate. <laughs> я знаю, ученые открыли новый закон в этой области. This is incredibly funny story. На мой взгляд, это невероятно смешная история. Funny story. смешная история. Know I think? That is fantastic. Знаешь, что я думаю? Это фантастично. Знаешь, что я думаю? Это фантастично. Okay, and the last phrase. I wouldn't give you a lot. Practice with this in your speech. And the last is. Personally, I think. Лично я думаю, что она... Прекрасная подруга. Personally, I think she's a wonderful friend. Лично я думаю, она прекрасная подруга. Окей, okay, лично я думаю, подписывайтесь на мой канал, и uh, тогда мы увидимся в следующих видео.